Привет, меня зовут Надежда Шадрухина. Я интернет-предприниматель, и в этом видео я хочу поделиться с тобой четырьмя способами рекрутинга в твою команду. Поехали! Начнем, наверное, с самого... Э, известного классического метода это конечно же теплый круг или список знакомых и у этого метода, на мой взгляд есть как плюсы так и минусы сейчас объясню какие из плюсов сколько я ходила на возможные тренинги для традиционных предпринимателей или на тренинги по продвижению бизнеса первым делом они всегда советуют добавить в друзья в социальных сетях или просто позвонить своим друзьям знакомым и рассказать им о том что вы начали заниматься бизнесом и попросить их дать рекомендации кому-то из их друзей знакомых кому это будет интересно ну, например, если ты занимаешься компанией 1.9.90, и у тебя в окружении есть люди, которым интересен личностный рост, обучение, они хотят свою жизнь делать чуточку лучше, то, безусловно, это очень круто сработает, потому что это люди уже, у которых есть доверие к тебе, им эта тема интересна, и тем самым ты можешь очень быстро построить до да, построить себе структуру в сетевом бизнесе и выйти на первые результаты из минусов если тебе сейчас у тебя сейчас окружение людей которые работали в найме например да или ты например в декрете и до этого ты работала в магазине как и я что очень часто, когда ты будешь своим знакомым рассказывать именно об идеях бизнеса, скорее всего, это будет не очень эффективно. Потому что это будет именно им не очень интересно. Это люди немножко с другим мышлением. Они не задумываются о том чтобы создавать свой бизнес. Но очень важный момент, что очень часто бывает так, когда ты себе решаешь за другого человека, ты уже читаешь мысли других людей, что этому не интересно, этому тоже будет неинтересно и этому неинтересно, а потом оказывается, что человеку человек, человек ты искал да эти возможности. То есть здесь надо понимать, что если у тебя окружение предпринимателей то конверсия среди теплого круга она не будет вау суперской но тем не менее я считаю что этот способ нужно использовать если тебе нужны результаты здесь сейчас следующий способ это холодный круг <coughs> что такое холодный круг или холодный рынок я не рассматриваю здесь вообще такие штуки типа промостройки раздачи каталогов соцопросы потому что мне кажется что это уже 19 век и это давно не работает К холодному кругу я бы отнесла утепление с человеком то есть например это networking когда ты идешь на какое-то мероприятие где может быть твоя целевая аудитория где могут быть люди которым это может быть интересно и ты с этими людьми там знакомишься, ты с ними утепляешься, ты приглашаешь их потом на встречу, ты добавляешь их в социальные сети, или же, например, ты находишь в социальных сетях людей с различных сообществ, в которых, ну, более-менее твоя целевая аудитория. И ты с этими людьми утепляешься. Из плюсов в этом способе то, что это идеальный способ потренироваться и научиться коммуницировать потому что ну даже скажем так если ты пойдешь к теплому кругу и ты не сможешь сделать там супер презентацию да и тебе как-то может быть самому будет не очень комфортно если ты будешь стесняться что это твои знакомые. а если это холодный круг людей то ты этого человека видишь в первый и последний раз и даже если что-то пошло не так что не, это не тогда страшно ты либо можешь к нему вернуться либо вообще про него забыть и больше к нему не возвращаться из минусов это надо понимать что для этих людей вы абсолютно новый человек вы незнакомый человек, и вам нужно сформу... сформировать да, доверие, и здесь будет огромнейшее количество отказов. Но эти отказы, они будут давать, скажем так, некий навык, благодаря которому вы сможете продавать все лучше и лучше. И я э, все время говорю своим новичкам о том, что количество всегда должно перерастать в качество. И если пока не получается брать качество, то мы берем количество. Поэтому этот метод тоже имеет место быть и для новичка если у вас совершенно нет никакого опыта я считаю что с этого можно начать для того чтобы попробовать да так же как и из теплого круга и третий момент это платная реклама это когда я настраиваю некий сайт или я начинаю продвигать свой пост или видео какое-то я вкладываю деньги в трафик а, да что такое трафик это когда я вкладываю деньги на то чтобы мне привлекли на мою страничку или там на мое видео или на мой сайт целевых людей то есть тем людям которым теоретически может быть интересно то чем я занимаюсь из плюсов конечно же здесь больше наша целевая аудитория это люди которые заинтересованы в этом из минусов я пробовала много раз запускать Target. Я много раз пыталась, и знаете, быстро сделать продажу, да вроде как на целевую аудиторию. Но сегодня я понимаю, что конкуренция настолько высока, что с одного касания, с одного прямого эфира или с, одно, с одного видео или с одного сайта не получается сегодня делать продажи. Так как это было ну, там два года назад. И это не значит, друзья, что это не работает. Но не нужно ожидать, что если я вложу деньги в трафик или настрою сайт, у меня выстроится очередь из кандидатов. Или знаете, как любят рассказывать, что по 15 человек в день на автомате вы даже с этими людьми общаться не будете. Это все красивые слова вот положа руку э, положа до да, руку на сердце это все красивые слова потому что сетевой бизнес это прежде всего бизнес отношений и человек должен понимать что он хочет идти именно к вам вот так и четвертый способ мой любимый который развив, развиваюсь я это формирование личного бренда это тогда когда я веду свои социальные сети когда у меня есть канал на YouTube, который вы сейчас смотрите, и я проявляю некую свою экспертность, я общаюсь со своей аудиторией и делаю так, что у них со временем да, возникает желание у меня покупать, у них возникает желание приходить ко мне в команду, и это очень тоже кру круто работает. Из плюсов, друзья, это те люди, которые приходят ко мне в бизнес осознанно. У меня очень часто бывает такое, что люди смотрят за мной полгода, 8 месяцев там, или год. И это человек, который пишет мне, Надя, привет, я смотрела тебя год, я уже поняла, что я хочу к тебе в команду. Я выбрала себе бизнес-пакет, куда мне платить деньги. Вот это вот просто супер, конечно, ощущение. И ты понимаешь, что это совершенно другой уровень бизнеса. И из минусов на развитие личного бренда для того, чтобы сформировать это доверие, друзья, должно уйти определенное количество времени. Ну, в среднем это занимает 3-4 месяца. И тут два момента. Либо я беру количество, опять же, что значит количеством, я вкладываю большее количество времени для того, чтобы мой личный бренд развивался, да, и использую бесплатные методы. Для его, раск... для его раскрутки, либо же я беру деньгами и вкладываю деньги опять-таки в трафик. Но я привлекаю не сразу на все, на свое предложение, а я просто привлекаю на себя, на свой бренд. И со временем людей влюбляю в себя, и тогда уже даю возможность продавать. Какой метод нужно выбрать сейчас? На самом деле я считаю, что каждому нужно прислушиваться к себе и пробовать начинать делать то, что нравится конкретно тебе на данный момент. Все, что тебе сейчас откликнулось, и когда мне приходит да ко мне новичок я всегда рассказываю об этих четырех методах мы выбираем тот метод который ему откликается и начинаем с ним работать и это очень здорово это уникальная возможность сетевого бизнеса что в команде в которой сильные кураторы тебе тебя научат работать любым способом и это будет давать результаты если это видео было тебе полезно Ставь лайк и напиши, пожалуйста, в комментариях под видео, какие методы уже используешь сейчас. Или, возможно, ты только новичок, какие методы тебе после прослушивания понравились больше всего. И эту тему обсудим еще в комментариях более подробно. Ну и, конечно, встречаемся в следующем видео. Пока-пока!